Всем привет! Netpeak Spider отличается от других популярных краулеров своим фокусом на устранении SEO-ошибок. В программе есть более сотни различных отчетов по найденным после сканирования проблем, А информационная панель всегда подскажет больше о них, ведь для каждой ошибки мы добавили описание, чем она грозит, как ее исправить и список полезных материалов. Давайте сегодня рассмотрим, как настроить краулер, чтобы найти нестандартные SEO-ошибки. Ведь в программе есть очень много конфигураций и отчетов для обнаружения проблем, которые мы часто не замечаем. Для выполнения детальных проверок сайта мы реализовали гибкие настройки сканирования, которые вы можете изменять под каждую задачу и даже сохранять в шаблоны для простоты будущего использования. Давайте начнем с первого пункта настроек, который отвечает за скорость краулинга. Так, выставив 40 или 50 потоков сканирования, вы можете проверить рабоспособность вашего сайта во время большой нагрузки. Ведь вы не хотите, чтобы ваш сайт упал, когда на него зайдет много пользователей. Если у вас есть на сайте элементы, которые подгружаются с помощью джаваскриптов, обязательно включите функцию rendering JS И затем проверьте, отработали ли все эти скрипты и отобразился ли нужный контент. Затем вы можете указать, откуда и какие типы документов программа должна сканировать. Например, если вы хотите сканировать только документы внутри какой-то папки, допустим, opera.com.com.com, то включите первую галочку и добавьте этот URL в начальный юра. А если вы хотите сканировать все поддомены или добавить в отчеты внешние ссылки, включите следующие галочки. Также, если вы хотите проверять файлы JavaScript, CSS, картинки и другие файлы, включите, соответственно, нужные вам чекбоксы. Хочу добавить, что чтобы найти битые картинки или фотоподобные подобные файлы, обязательно нужно включать эти галочки. Так мы сможем определить, какие коды ответа получили эти документы. Ну и, конечно, если вы хотите просканировать сразу же несколько сайтов за один раз, следовательно, получить отчеты по нескольким проектам в в рамках одного окна, обязательно включите функцию мультидоменного сканирования. Она поможет сэкономить вам множество времени. Затем вкладка «Продвинутый», где вы можете указать, учитывать ли определенные инструкции сканирования и индексации. Нужно ли сканировать ссылки из хрифлангов, допустим, если у вас мультиязычный сайт. Нужно ли разрешить сохранение куки файлов, допустим, если у вас нет доступа к сайту иначе. И сканировать ли относительные канонические URL. И зачем это нужно, давайте я скажу поподробнее. Игнорируя инструкции индексации и сканирования, вы можете собрать намного больше страниц. То есть в отчет попадут и служебные, и скрытые от роботов страниц. И вы сможете проверить, а вдруг туда попали те, которые должны быть индексируемы. Затем, включив проверку хрифлангов, вы сможете проверить корректность настройки мультиязычности на вашем сайте. А так как у нас есть больше 10 отчетов, которые помогут вам настроить эту самую мультиязычность, то это must have. Затем, если вы включите ссылки с других тегов, опять же, вы сможете найти еще больше страниц для проверки, следовательно, она будет более обширна. Если для вас это показалось немножко сложным, то не забудьте, что можно задать вопрос в комментариях к этому видео, или записаться к нам на видео демонстрацию, где мой коллега расскажет и покажет подробнее наши инструменты Netpeak Spider и Netpeak Checker, ответит на все ваши вопросы и поделится списком полезных материалов для дальнейшего изучения. Ссылка на нее будет в описании к этому видео. Следующая вкладка «Виртуальный робот с TXT. С помощью этой настройки вы можете проверить работу различных вариаций этого файла, не внося изменения на основной сайт. С помощью парсинга вы можете собрать любые данные сайтов, это могут быть цены, изображения, рейтинг товаров и многое другое. Но также проверить множество ошибок, например, есть ли код трекера аналитики на сайте, добавился ли SEO-текст или даже ассортимент на листингах. Я уже записал видео, в котором подробнее об этом рассказал, но сейчас тоже скажу пару слов, как это, собственно говоря, работает. Так можно добавить, допустим, поиск определенного тега на странице, который отвечает за отображение одной плиточки на сайте. И столько раз, сколько программа найдет его на странице, следовательно, столько и будет карточек товаров на этом листинге. Если вы найдете, что их там меньше, чем, допустим, у вас какой-то граничный предел, то есть, допустим, если вы считаете, что... Листинг является пустым, если у него будет менее 5 товаров, следовательно, вы сможете быстро это все отфильтровать и получить нужный вам отчет, чтобы меньше страниц были закрыты от индексации, а пользователь получил большой ассортимент. Затем вкладка «Юзер-агент». Здесь можно задать различные значения этого заголовка запроса к серверу и проверить работу вашего сайта, просканировав его с самых популярных юзер-агентов. Например, с Google бота, Яндекс бота, или браузеров, или различных устройств, допустим. Убедитесь, что результаты сканирования с различных юзер-агентов совпадают. Потому что такое иногда случается, что для определенного юзер-агента отдается очень много ошибочного контента, а для стандартных ботов все нормально. Или может быть наоборот как раз, когда поисковым системам отдается страница с множеством ошибок, что явно не поможет вашей поисковой оптимизации. И я, даже я сталкивался с таким огромное количество раз. Поэтому помните, что никто не застрахован от такой ошибки, но каждый может перепроверить ее или перестраховаться от возможных печальных последствий. Аналогично советую перепроверить сайт с помощью различных значений тех HTTP-заголовков запроса к серверу, которые влияют на отображаемый контент. Допустим, проверьте, какой контент отдается с разных языков, или корректность работы 304 кода ответа с помощью заголовка «If Modified Sense. Задайте здесь нужное вам значение и перепроверьте, страницы все ли правильно работает. И переходим на вкладку «Ограничения». Так как у каждого специалиста есть свои предпочтения и какие-то сталые принципы того, как он работает с оптимизацией метатегов или у разных проектов разные показ... нормальные показатели баунс рейтов, мы дали возможность кастомизировать определение ошибок по вашим требованиям. Потому что проект от проекта естественно разный, поэтому лучше здесь задавать свои предпочтения в определении ошибок. И также можно определить, насколько глубоко вы хотите сканировать сайт и сколько страниц хотите получить. Затем правило, где вы можете указать, по какому пути программа должна пройти, а по какому нет. Допустим, если вы хотите сканировать только страницы карточек товаров, то вот в Эльдорадо я использовал правило, которое будет сканировать только те страницы, у которых в Урле будет slash cat slash detail. Это значит ну, на Эльдорадо, что это карточка товаров. Так можно ограничивать сканирование по блогу, по поддомену и так далее. Здесь происходит фильтрация по сегментам в URL И, конечно, можно добавлять множество правил и комбинировать их по логике и, и или. И дальше новая вкладка, которая называется «Проверка орфографии». Если вы хотите проверить свой контент на правильность написания, то обязательно включайте здесь галочку, добавляйте нужные вам языки. Допустим, если у вас сайт на английском языке, то проверьте на английском. Если там есть какие-то комментарии на испанском, то добавьте этот языковой пакет в настройках Windows, и затем он появится в меню выбора. И, конечно, если у вас есть какие-то стоп-слова, которые не являются ошибочными, то вы можете их сразу же добавить здесь в Ignore List. Далее идут вкладки настройки интеграции с Google Analytics, Search Console и Яндекс Метрикой. Не буду сильно углубляться в то, как это поможет вам. Скажу лишь, что проанализировав трафик и поисковые слова с разных сегментов и дат, однозначно можно найти хорошие инсайты и точки роста. Особенно, если у вас сайт оптимизируется и под Google, и под Яндекс, в рамках одного Netpeak Spider вы сможете проанализировать аналитические данные сразу же двух поисковых систем. Следующая вкладка «Экспорт». Здесь вы сможете выбрать формат файлов выгрузок или опцию выгрузки всех отчетов на Google Диск, то есть в Google Таблицах, что упростит вам передачу этих отчетов вашим коллегам или заказчикам. Затем «Аутентификация», где вы сможете добавить связку логина-пароля для прохождения этой базовой аутентификации. Это будет полезно, если у вас сайт еще на стадии разработки и доступ к нему закрыт как раз через базовую аутентификацию. И последняя вкладка, которую я хочу рассказать подробно, это прокси. Она помогает находить скрытые ошибки. Это не очень очевидно, но добавив прокси различных стран или регионов, вы сможете проверить корректность ответов, то есть настройка их под разные локали. То есть если у вас под разные города разные лендинги или из разных стран разные языки показываются пользователю. Так можно добавить несколько из них и проверять корректность. Ну и последняя вкладка, скажу о ней быстро, она не влияет на поиск нестандартных ошибок, это вкладка White Label. Если вы захотите брендировать аудит качества оптимизации сайта, то есть он у нас в PDF, красивый, полезный, с графиками и инсайтами, то используйте эту функцию, здесь можно добавить ваши контактные данные, чтобы этот отчет был персонализирован для вашего коллеги или заказчика. сегмент это своего рода продвинутый фильтр с его помощью можно рассмотреть все возможные ошибки в определенной группе страниц перестроив базовый отчет я уже записал подробное видео об этой функции которое я очень советую посмотреть чтобы лучше в них разбираться ссылка на него появится в верхнем правом углу а сейчас давайте рассмотрим несколько примеров которые помогут быстро понять как это работает В первую очередь Примените сегментацию по страницам, на которых были найдены ошибки высокой критичности. Тут, кстати, в этом случае я советую сразу же добавлять условия, в которые будет их фильтровать еще по статусу, чтобы это были внутренние страницы, то есть только страницы вашего сайта. Применяем. И тут полезно перейти на вкладку отчетов «Структура сайта». Так можно быстро получить инсайт, что больше всего... Таких ошибок было найдено на блоге и на поддомине форума, и также на поддомине dev. То есть мы можем понимать, что именно там больше всего критичных ошибок. И есть еще обратный случай, когда мы хотим, допустим, проверить, какие ошибки распространены в определенной категории сайта. Допустим, давайте просегментируем именно по поддомену dev и посмотрим, какие ошибки тут распространены. Например, тут из 559 страниц, на 517 отсутствует пустой, отсутствует или пустой тег description. Следовательно, мы понимаем, что пофиксив эту проблему там, мы сразу же решим ее для 500 страниц. То есть, это функция, которая позволяет находить иногда такие ошибки, пофиксив которые, мы получаем максимальный результат, потому что они, скорее всего, вызваны одинаковой проблемой. На своем опыте скажу, что один раз просканировав весь сайт, можно играться с различными его сегментами еще точно несколько часов или дней, находя все новые инсайты или, к сожалению, проблемы, которые нужно устранить. Поэтому не бойтесь экспериментировать с сегментами, у них есть огромное количество полезных функций. Поиск и помощь в устранении SEO ошибок – это одна из главных задач Netpeak Spider, а гибкие настройки сканирования Отчеты и функции сегментации помогут рассмотреть весь ваш сайт будто под микроскопом. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях под этим видео, или задавайте лично, записавшись к нам на видеодемонстрацию по ссылке в описании. Спасибо огромное за внимание, хорошего вам дня и множество трафика. Пока-пока.